Привет ребята, добро пожаловать на канал. Я думаю многие уже вчера заметили как сильно валилась криптовалюта и вместе за ним обвалились даже некоторые стейблкоины на 39%. Сегодня в видео я вам расскажу что лично сам делаю в этой ситуации какие монеты продаю в самое дно какие монеты прямо сейчас покупаю поэтому ставьте лайк авансом я думаю будет много полезной информации. Первым делом хочу обратить внимание на индекс страха и жадности и как правило нужно покупать страх, а продавать жадность. Сейчас этот индекс находится на отметке в 10 пунктов «Экстремальный страх». Многие люди боятся покупать, и каждый раз, когда мы подходили вот к этим самым значениям, биткоин у нас почему-то разворачивался. Я решил вчера наложить просто вот этот самый индекс на график, и вижу каждый раз, когда мы просто подходили к минимальным значениям, этот уровень у нас выступал в качестве поддержки, и биткоин у нас на самом деле шел на повышение. Будет ли так в этот раз? Посмотрим, ребята. Но само наличие вот этой вот модели работающей, это уже как бы первый такой вот знак. Однако биткоин я не покупаю, я покупаю альткоины у меня уже альткоины некоторые даже лежат больше двух лет вот например биткоин кэш я уже накапливаю более двух лет лайткоин я накапливаю более двух лет дэш ripple есть много альткоинов от которых я жду роста но его все нету нету возможно его вообще не будет поэтому ни в коем случае не финансовый свет. я показываю просто то что лично я делаю в данной ситуации вот давайте на примере биткоин кэша я вам покажу как я накапливал эту монету первая моя покупка была еще больше года назад по Покупал я эту монету по 410 долларов, прям вот перед этим самым ростом. Основная моя цель была 2000 долларов, там бы я фиксировал всю свою позицию. Покупал по 410, примерно в январе, вроде как, я помню, 4 января. Продавал я по 1300 части, скидывал, фиксировал, по 1500 еще часть скидывал. Но основная часть у меня все-таки оставалась, и я верил, то, что эта монета дойдет до 2000 долларов за один биткоин кэш. Сейчас я опять снова накапливаю эту монету. Монету. как мне кажется потенциал еще полностью не реализован опять же не финансовый совет это те монеты которые я так скажем мне более-менее нравится почему-то мне кажется что у них будет потенциал покупал первую часть по 325 долларов вот примерно в апреле брал и вчера я еще немного докупал эту монету я эти монеты раскидываю между биржами на байбите как я помню около 15 монет у меня всего лишь есть да и на каждой бирже примерно по 5-10 монет лежит это знаете такая своеобразная диверсификация потому что я уже много раз говорил, вот заблокируют вас аккаунт, и что вы будете делать? А так у меня примерно 10 бирж, на каждой бирже по чуть-чуть лежит, и даже если одна биржа заблокирует, абсолютно ничего страшного. Кроме биткоин кэша, я себе также еще добавил в портфель немного лайткоина, точнее не немного, а много. У меня лайткоины и так уже как бы нормальное количество, но я решил еще добавить свой портфель. Почему? Да потому что говорит, смотришь на график, это прям вообще аденина. Если относительно биткоина, я просто не знаю, куда дальше можно падать. Сейчас вот такая вот хорошая поддержка мы как бы не один раз уже видели отскок именно от этих вот зон я лично рассчитывал еще увидеть отскок до э, начала 2022 года, но этого не случилось. Во всяком случае, я до сих пор продолжаю накапливать Litecoin, э, тот же самый Dash, Bitcoin Cash. Это такие вот старички, EOS. EOS, конечно, вообще даже 2 доллара пробил, я этого не ожидал. Но, во всяком случае, я тоже EOS себе добираю. Сейчас отвечаю на вопрос, как можно быстро за один день заработать 30%. Уже такая история была с USDN, USDT. Я это также показывал на канале, когда эту монету покупал по 0.85 и усреднял по 0.75. По факту средняя цена была где-то вот в этом вот диапазоне 0.8. Можно было спокойно заработать 20% без каких-либо рисков. Да, мне это было связано с Waves Да, были там большие проблемы Но, во всяком случае, восстановление было и на 23% То же самое у нас вчера произошло со стейблкойном UST от Terraluna Обвалился на 40% И, как вы видите, у нас здесь есть быстрое восстановление Пока многие ребята боялись те самые хомячки Сливали э, свои, грубо говоря, доллары э, на половину дешевле Кто-то их закупал и уже в плюсе примерно на 40-50% Вот вам, ребята, быстрые деньги Вы говорите в криптовалюте нет возможности, это сложно. Если вы постоянно, вот постепенно покупаете, не олыните сразу на всю котлету, а я вот сегодня делал у себя в телеграм-канале опрос, и знаете, я вообще в шоке. Я всегда вот делал у себя опросники, и по этим опросам я иногда даже судил, куда у нас пойдет рынок. Вчера я тоже провожу опрос, и многие ребята думают, что мы быстрее дойдем до отметки в 25 тысяч долларов. Если вы здесь просто возьмете, вобьете опрос, вы увидите то, что у нас вот таких вот результатов еще не разу не было и каждый раз, когда я делал эти опросы, всегда все топили. Вот будет туземун 70-50 тысяч долларов. Сейчас люди у нас в туземун вообще не верят. Можете после видеоролика сами зайти в телеграм-канал, забить опрос и посмотреть результаты каждого опроса, который мы проводили. Но на данный момент, что самое интересное, большинство у нас уже думает, что биткоин не дойдет даже до отметки в 50 тысяч долларов, а дойдет быстрее до 25 тысяч долларов. Также сегодня привел небольшой опрос и хотел узнать покупают ли ребята прямо сейчас криптовалюту только 36 процентов людей покупают 8 процентов уже сидят на все деньги то есть их уже нету денег и всего лишь 25 процентов людей 28 покупают частично остальные ребята ждет кто-то ниже кто-то нет денег покупать хотя я вам скажу вот эти вот ребята кто ждет ниже они постоянно вот ждут если им дадут их цену они не купят это то же самое вот как по монете fit fitfi знаете многие кричали вот дайте мне по 03 я буду покупать Да им 0.3 думаете ребята покупали да нет они боялись что что эта монета будет еще дальше падать я лично для себя поставил по фитфай уже конкретные цели если эти цели будут не выполнены да возможно я потеряю свои деньги а то многие спрашивают вот ты продал не продал ребят если я буду продавать самое дно, но я буду там тем самым хомяком все то есть моя задача я вот здесь вот купил по 0.19 все я хочу продавать выше 1 доллара то ли я вижу эти цели то ли я не вижу этих целей все лично я смотрю на вещи так да конечно логически надо брать и скидывать там по 05 э, по 06 какие-то части но у меня есть определенные планы изначально поэтому я просто жду своих целей не будет целей окей значит попробуем в следующий раз лично вам советую конечно скидывать сюда частично как-то выходить в убытки но я все-таки тоже э, работаю на ю и мне надо как-то показывать хоть какой-то знаете контент дальше по ликвидациям у нас пока преимущественно как бы выносят лонгистов да но я смотрю Опять же немного и шартистов, но рано или поздно начнется такой период, когда у нас будут брить и шартистов. Я ни в коем случае, ребят, не подумайте, что там за лонг, за Я лично вижу для себя хорошие варианты в том же биткоин кэше, лайткоине, еусе, деше. вот в этих вот старых монетах. Не факт, конечно, что там будет прям огромный туземун, но во всяком случае, я думаю, рано или поздно такое возможно. Вот, например, по той же луне. По луне, я думаю, возможен сейчас отскок, вот многие там стараются как-то сейчас брать с огромными плечами, Поверьте, выберет и тех, и других. По луне я, возможно, вижу вот такой вот отскок, да. И в дальнейшем все равно какое-то снижение. Возможно, отскок будет даже до 80. Но это не факт. Ну, я думаю, 60 это более реально. И потом эта монета все просто уйдет ниже 20. То же самое, что и с инструментом ICP. Я ICP, чтобы вы понимали, э, шортить начинал с 20 долларов. И да, я как бы старался, но нифига не получилось. Потому что там постоянно начинают брить. ICP по 9 баксов. Я говорил, ICP будет... 5 баксов. Поэтому ждите. Возможно, в будущем сможете купить даже и ниже 5 баксов. Почему, ребята, я так уверен, то, что это все будет происходить? Да потому, что это уже все было в 2018 году. Я лично сам через это проходил. Когда тот же Qtum я видел по 60, по 50. И я думаю, ну как бы 25 долларов, думаю, но это очень дешево. Ну нифига, 20 долларов это было недешево. я эту монету думал, ну 8, это думаю, ну все, это низ. Покупал по 8, потом я вижу 4 уровень поддержки, покупаю по 400 дня. Нифига, эта монета просто на полтора доллара сходила, чтобы вы понимали, всем начистили, грубо говоря, нос. И сейчас эта монета до сих пор толком не росла И то же самое будет с Луной, то же самое будет с ACP. А потом, знаете, просто сменятся тренды, появятся какие-то новые, ультра-быстрые, там крутые системы, и это все все-таки сменяется. Вот, ребята, это, конечно, все личное мое мнение, на которое я не призываю ни в коем случае обращать внимание. То же самое с монетой э, Dash. Вы все знаете, как она очень сильно за Доходила до 1600 долларов за один биткоин э, кэш 1500. И потом просто монета ушла в длительный медвежий рынок. Хотя и казалось, 1600 долларов. И вы представьте, кто-то покупал по этим вот ценам. И он до сих пор сидит в минусах. То же самое будет и с луной. Да, Возможно, она еще там сдаст какие-то э, хорошие иксы, но в любом случае тренды поменяются, все это поменяется. Вы это должны понимать, ребят, и всегда инвестировать в ту сумму, которую вам не жалко будет потерять. То же самое с монетой фай Если вы не верите, что будет какой-либо рост, ну не понимаете проекта, ну зачем покупать тогда этот проект, этого я вообще не понимаю. В общем, ребята, всегда инвестируйте свободные деньги, помните, что нужно покупать страх, а продавать жадность. Лично вам решать, что делать вот в этой вот ситуации, но... Ну... Сейчас у нас имеются вот такие вот графики. В будущем я просто пересмотрю этот видеоролик, пойму, что делал я правильно, что делал я неправильно. Вот, ребята, такая вот у нас ситуация по рынку. По FitFive буду сидеть в этой монете дальше. Я уже изначально поставил себе определенные риски, поставил определенные цели. Поэтому буду выходить по целям, либо буду фиксировать по тем рисков, которые я себе изначально поставил. Также хотел вам немного рассказать про Nexo. Это такой вот удобный кошелек, где можете держать свои активы, также заносите в стейкинг. Кто здесь зарабатывать на процентах Я лично, почему мне это интересно Да потому что ты сюда приглашаешь людей Люди получают 25 долларов за регистрацию И я лично сам тоже на этом Получаю 25 долларов И сейчас я вам расскажу как вы быстро можете заработать Там 150-200 долларов проходите регистрацию, допустим, по моей ссылке, получаете 25 долларов. Чтобы получить эти деньги, вам необходимо закинуть больше 100 долларов в криптовалюте и продержать один месяц. Спустя месяц вам смогут начислить 25 долларов в биткоине. После вы по своей реферальной ссылке приглашаете там маму, папу, сестру, брата, короче, всех своих родственников. Они также проходят верификацию, закидывают по 100 долларов, проходит месяц и каждому начисляют по 25 долларов. То есть, мало того, что вы получите 25, получит ваша сестра, брат и получится то, что вы, ну, сделали себе месячную зарплату буквально на приглашениях. Поэтому, ребят, кому это будет интересно, можете переходить по реферальной ссылке. Если не хотите там мне давать 25 долларов, пожалуйста, обрезайте просто конец реферальной ссылки и переходите просто без ссылки. Но тогда 25 долларов вы не получите и придется искать какого-либо друга тоже с такой вот ссылкой. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если видео для вас было полезным, если оно вам понравилось. Не забывайте вот про такие вот возможности, которые каждый день почти есть на рынке. Конечно, не со стейблкой, но вообще в целом всем удачи всем профита не забывайте также подписываться на телеграм-канал здесь много полезной информации всем удачи всем профита всем счастья мира всем пока